Вся Это да, типа ромб читак какой-то, блядь, высит через раунд. смоки хуярит. А, просто три смока лежал, он поебал усного патроном не дал. А ну, это до шараки, Без бустов не могут а бочур, с бомбой убит. его не слышно. Нахуй, охуяна. Играет бочурно плохо. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Где? На заходят. Бомба установлена. Это бесполезно просто. Бомбы. А, план. А, план. А, план. Защитите стратегические объекты. Погнали да это. Я твою поставлю. Хешка прилетел. Э -э раскидали двойку. Вок идут. Двойка, и идут. План зашли. Э -э и наш респауж На нахуй через дым, блять. Контуримит. Через что будет Эй, Дек, халява. У тебя перед, лицом, как бы противник был, чтобы он мог убить у меня. перед лицом, как. Был. Если что так. Бомба установлена. Мы а, понятно, блядь. Врач уничтожил нашу команду. Защитите стратегические объекты. Я двойку запушу. Раунд начался. Двойки нету. Блять, почему я никогда не угадываю с ебаном пиздец? Один все. На болер узнал. Подождите, пока смоки рассеются. Они сейчас всех перебьют, смоки. А, поляна. Да. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Лапа, как и твои друзья. Установите бомбу. Раунд начался. Бомба впереди. Гоу их вверх Пусть они вот смоки он. откидают. Побереги! бомба потеряна. Вас двойки бомба могут взлита. убить, не стойте, сэк. Двойка на ящике, медик. Э -э под спрыгивание медик стоит. Ага, забрасывай хаешку, дай Я перед тобой зал, ты будешь Ну, хоть хаешки мне, не шсяк. Погнали двойку, всяк. Верх, вверх залез. Погнали двойку, всяк. Какой вверх? Там? Э, план двойки. А, здесь? Он смог а, кинул, смог кинул, не пикай, не пикай там дым. Ну, нахуя? Да, да я не он. Он не да смог. Какая дым. разница? Если этот чел кинул, смог, значит он хочет через смог ёбнуть. Зачем пикать? Погнали единицу улетим на. Пистолеты возьмите медики. Инш, иди сюда. Инж, пошли. Куда? Да я, блядь, не пойму. Пошли на единицу, идем и все. Петик Давайте толпуем на размен, народ. Граната! Забрал все. Этого резать хотят. Вроде подвал топает. Тогда так, он убил. Подвал, да-да, подвал. Нету? Подвал. Он в говнище вообще, съебывается. За еще он стоит. Кидай, Дэн. Мы уничтожили отряд врага. за нами. Установите бомбу. Раунд на так, бомба взята... может 3-2 сделаем, народ? Имеете 3-2 делать? Что? 3-2? 3-2, да. Вернитесь на респу все. Все на респу вернитесь, по-братски. По давайте, давайте, я вас даже прикрою. Короче, штурм идти со мной на один, остальные на двойку. Подсаживайтесь, палец и два пальца. Я и там сначала один. И там, все, и, и холдим, короче. Не топай сильно что. А так, отлично. Есть минус. А ну, что там, заходите в двойку, где вы ее убили? Наверху. А, ага, ясно. Ну можете спрыгнуть через парник. Собирать. Наоборот. Наоборот, через один, блин, пошел бы. Давай на один попробуем. Ну давай, давай. Когда труп кто-нибудь отформите, я, я буду я дышать. это а, мина. Мина а не спасет. Ну, мы узнаем, когда-то. Заходите. Там. Так мы не успеем стянуться с его ресом. Надо не дать ресам недавно. Блять, а сын шлюхи. В КВ медик. Взрывайте его. Лената. Один подвал, один респа. Респай инж, респай инж. Ф4, Ф4. Взорвите один из объектов противника. Давайте также посадки сделаем, чисто так же. Я думаю, они не Начался просекли все. фишку, возможно, в, в раз. Особо не топите наверху. Один поджимает. Бомба Есть на клумбах. Инж зарашен. Не, не, не, слез, слез, слез. На единице минус дал, резать будут. Заходите два. Их много Возьмите. на один. Глядь снайпер заляп. Сиди, ждет, все смотрит. Так а он свалки интересно видит? тут мне бомбу, руб бомбу поставлю. Бомба, потеряна. бомба взята. Бомба установлена. Я риску взял. Держи! Пошли, Держи! пошли. А, нет, надо холодить труп. Надо холодить труп, братан, да убегай. Да какой трупу? У нас бомбасы. Всё, Да я так. знаю, мы тут воюем. Все, пошли на два. Бля, тут встречает. не иди, не иди, не иди. Ебать, да, он тупой, ему бомбу диффузить он там стоит. Хорош. Все, выиграли, всё. выиграли. Ты да пустая трата Мы взорвали бомбу. Раунд за нами. Защитите стратегические объекты. Раунд начинается. Um... Я на один туда пойду. Давайте, да, давайте просто разделимся, медик на двойке есть? Нормально, значит. Хаёшка двойка? Единица тоже хаё. Благодарю за ради. помощь. Это спать. один вроде, но а а Только одна была. Бля, не врегал, не врегала дуга. Лежит на дуге. Осторожно, граната! Один-один. Бомба. Давай, минус 4 в спину. Давай, давай, добей остальных. А, они без меда, нормально все. Рад уничтожил да. всех наших бойцов. Раунд проигрывает. Позло бичам. Защитите Гу, короче, двойку запушим. Если что, в спину вместе пойдем, все. потому что разделяться за оборону тоже такое себе. Ловите! Двойка есть. Это два. Абик и там Медик Кот, Надо взрывать их. Спасибо. Осторожно, граната. Взорвал двоих. Граната. Граната я даже не знаю, помогут 5. нам смоки, на самом деле. Вот один нож был резкий. А, да, он через дым хуярит. Сари, Роберт. Уничтожен. Мы проиграли раунд. Установите бомбу. Раунд начался. Бомба взята. Осторожно, граната! Встреча. А, блядь, да, блять, да один. спины схватили. не спина, спина, спина, Верх, спина, вверх. вверх, Бля, вверх. Все, спина, спина, спина, спина, спине. да, да. да, Он, да. да. Просто не бомбу. Дропни бомбу. Сейчас, сейчас, сейчас. Не почему, забагалось. 90, 70, дал, 60, это так. Убежал. Рес, а, рез, рез, рез. Рез. а, я же медик, а он он, Я Хорош, повезло нам. Еще нас двоих забрал, было бы очень хело. Защитите стратегические объекты. Го также два, подпушел. Под Штурмовик залезь сразу на их вверх. Смоки не кидайте. Один. Ага, в спину толпы. Респа. Погодите, пусть штурм откроется. Пошла! Всё, а, Авик а -а. да, блин, ты. Он э, смоки видит, по идее. Они нас уже будут. Так ждать, что ты зря, ты зря Ну, голову в толпу его просто. Двойка, разменяем. двойка план, двойка план. Двойку ставят. Okay. двойку ставят. Двойку yes. ставят. О, убили бомжа. Да блять, двойку yes. ставят, yes. развернитесь. Понял, понял. Okay. Все, убивайте последнего, я буду труп контролить. Plan. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Взорвите один из объектов Год три два сделаем подсадки, как в тот раз. Штурм самый на один. взята. Главное, не спешите, пацаны. Бомба потеряна. А, к нам на двойку запрыгивал, но он упал. Двойки едут. Э, Двойки дом. Бомб... Встречай сюда. Да, бомба. бомба взята. Еще цветочник один, еще один цветочник. Ранода медик пошла! наверху, медик залез наверх. Блядь! Пошли помогать, слышишь? Ой меди два, два медика, там два медика. Иншл бунту. Пошли помогать. Лучше лесницы. А до... Наверху поле. Точно. Вверх, наш вверх. Резка там одна? Граната! Сторон, чекай, чтобы не спрыгнули с центра. Спрыгнул. Пошли, пошли, пошли, пошли. Спрыгнул. Спрыгнул. Пойдем, уйдем. Все, спина, ко спина, спина. Иди. Ко мне иди, ко мне иди. Не надо, не надо, уйди. Да, я тут нормально, все нормально. Бомба, Может, он на... сейчас пробежит? Присядь, присядь, и... присядь. Сейчас в бошку попадет. Я, я присядь. Или резну. А Розброс. Вражеский отряд разбит. Эх, вы просто лучшие, чуваки. Удачи.